Всем привет, друзья! С вами на связи дядя Ваня Лив. И в данном видеоролике я расскажу вам о предстоящем розыгрыше на РП нового сезона. сезона. Ну а прежде Но... чем мы начнем, я бы хотел попросить тебя подписаться на канал, ну и колокольчик, само собой, приветствуется. Зачем прожимать колокольчик, вы спросите себя. Дело в том, что на канале, помимо видео различных тематик, мы запускаем также прямые эфиры. И именно на них проводятся не совсем часто, но турниры на скромные юцешки. Итак, совсем уже скоро мы набираем немалую цифру подписчиков, 7 тысяч людей. И в честь этого я провожу от себя турнир на выживание, где победит только один самый голодный игрок PUBG Mobile. Для того, чтобы стать участником, тебе необходимо, первое, подписаться на канал, подписки соответственно должны быть открытыми, второе, сделать репост данного видеоролика, ссылку на репост, третье, оставить комментарий, хочу РП. Ну и в принципе все, ждем 7000 подписчиков, а с вами был я, дядя Ваня, всем спасибо и до скорых встреч, пока.